Вот, ну что, теперь про интеллект-карты. Интеллект-карты изобрели как способ записи, вот не просто списками или таблицами, а вот так, как действуют у нас нейроны в голове. То есть когда вот от одного нейрончика идет ассоциация, связь к другому, и дальше вот они как бы разрастаются вот такими вот веерами. Я вам сейчас покажу, как это можно сделать, как можно спланировать год. При помощи интеллект-карт. Вот сейчас, если вы видите мой экран, то напишите, пожалуйста, плюсики. Oh, можно рисовать от руки, программа не нужна. Я очень часто рисую это все от руки. И это даже, ну, обычно получается так очень сумбурно на риске. Вот, но программа тоже есть. Так, значит, сейчас именно как спланировать, как вот увидеть весь год целиком. Итак... У нас есть год, и дальше я пишу месяцы. Мы с вами рассмотрим только одну сферу, это иврит. Вот, но схему в целом, я думаю, что вы поймете. Можно даже поиграть и написать эти месяцы на иврите. Януарь, февраль. То есть это первый этап. Вы делаете 12 вот таких вот стрелочек, да, 12 ящичков каждый месяц. февраль, мэрц, апрель. Май, июни, Юли, Август, Септембер, месяцы знаете название? Октябрь, Новебер. И December. 12 Двенадцать, да? Вот. Дальше сразу есть события, которые повторяются из года в год, и вам известно заранее. Это могут быть дни рождения, это могут быть праздники, это могут быть запланированные какие-то путешествия, которые у вас планируются, может быть, даты экзаменов или даты школьных каникул. И вот это вот следующий шаг, то, что нужно распределить. Праздники. Даты, которые привязаны уже точно, это дни рождения, какие-то мероприятия, события, о которых вам уже известно. И вот так вот мы идем. Допустим, здесь у нас Новый год, Шина, Адаша. Да? Дальше, что у нас может быть? Допустим, я не помню точно даты, но, по-моему, я дальше проверю. Можно посмотреть, когда какие еврейские праздники происходят. Вот сейчас смотрю, в 2020 у нас... Танитестер. Ага. Вот. У нас есть с вами в феврале Рожешанали илонот. Что это такое? Это у нас Новый год деревьев. Это тубишват. Ле и Это полнолуние февральское. Полнолуние. Вот. Рожешанали илонот. Могу уже сразу записать. То есть, если, допустим, я хотела бы какое-то мероприятие провести, или там как-то отмечаем. Если вы. Я сейчас пример. То есть вы пишете там свои какие-то события. В каждом месяце вы уже изначально, с начала года, можете предположить. Вы точно знаете, что, допустим, вот я знаю, что у меня у мамы день рождения в марте, и у мужа день рождения в марте. Я могу написать к шель има. Да, или к шель бали. Сразу заранее, то есть я тогда уже знаю, что в марте у меня там, мне нужно там, я могу уже сейчас подумать о том, что я хочу подарить, или как я хочу поздравить, и как бы что-то уже подготовить. Дальше, смотрим, что у нас дальше, апрель, что в апреле у кого-то, есть у кого-то, а, что, что еще в марте, тут будет много всего, тут будет еще пурим. вот, то есть прям куча-куча событий каких-то, и по-моему пессах. нет, а пессах будет в апреле. Вот, то есть можно сразу написать, что в апреле Песах, а что это значит? Это значит школьные каникулы, это значит еще куча всего. Вот, ну, выпишите то, что для вас актуально. Дальше май, если кто-то в России отмечает там целые большие майские праздники, тоже можно сказать кувшат май. Майские праздники, май. Вот. Дальше июнь. У меня в июне никаких особых. Сейчас мы посмотрим, когда тут будет лакбаум. Ага, в конце мая и начале июня от. Можно здесь написать, что здесь есть шавуот. от. Вот, в июне у меня особо ничего нету, здесь это последний месяц садика и школы, ну, то есть, в принципе, ничего такого у меня пока что неизвестно. Июль и август — это годоль, то есть большие школьные каникулы. У тех, кто в России или в странах СНГ, у вас, скорее всего, каникулы начинаются с июня, то есть вот это вот, если у вас дети или внуки, то это вот период школьных каникул. Тоже тут ахофеш Хагадоли. Тут можно планировать, допустим, какие-то шабаты с поездками на море. Я изначально могу как бы подумать даже об этом. Или подумать о том, что я хочу здесь абонемент взять, допустим, куда-то, да, в бассейн или на какие-то, или поездку запланировать. Ну, то есть можно вот так вот изначально прикинуть. Дальше смотрим сентябрь. Это начало учебного года. Соответственно, тоже, что тут у нас? Хилат шнат. Алимудим Хадаша. Дальше у меня здесь ⁇ м у Ледочел День рождения Натаниэля. м И э, в октябре ничего нету, в ноябре день рождения. А, тут же еще что? Есть еще Роша Шана. Давайте глянем, когда у нас Роша Шана. Роша Шана в сентябре еще есть. То есть смотрите, много праздников. И есть еще у меня Йома Леда Шель-Аба. Шель-Аба Шели. То есть куча всяких, видите, у меня. А вот в ноябре есть. Здесь есть суккот в октябре. И а... а Ханнука. Ханука в декабре. Ханука. Вот, а в ноябре Йома Леда Шель и получается уже что? Уже получается, как бы что-то по месяцам распределили, правильно? Сейчас смотрю, что вы пишете. Это первый этап. Дальше у вас могут быть какие-то подпроекты. Ну, то есть у вас может быть, ну, допустим, у меня сейчас есть ученица, она хочет подготовиться к экзамену ЯЭЛЬ. ЯЭЛ — это экзамен, который должны сдать все, э, у кого нету израильского багрута и хотят учиться в высших учебных заведениях, в университетах, колледжах или на каких-то курсах специальных. Э, Те, кто не и нету ивритского багрута. Вот им нужно пройти экзамен ЯЛ. И у этого я, экзамена ЯЭЛ есть изначально даты, когда проводится этот экзамен. Этот экзамен проводится по всей стране, и вот даты утверждены вот уже сейчас, известны на целый год. И, допустим, если бы я хотела сдавать этот экзамен, то я могла бы здесь написать, что вот как раз в апреле есть ЕЛ. Это экзамен на риту, по ивриту, по-моему, в июле. То есть, если, допустим, не получилось сдать в апреле или там по каким-то причинам не, не получилось пройти, то можно сдать еще в июле, в сентябре и в декабре. Да. И, соответственно, можно уже раскидать, что вот, если я хочу сдавать экзамен я ЯЭль по ивриту в апреле, то я начинаю готовиться уже вот сейчас, то есть я изучаю, что я, когда делаю, и, допустим, планирую, что я каждую неделю, там, один день выделяю на то, чтобы что-то делать по этому экзамену. Или не каждый день, или там... То есть я для себя решаю, сколько времени этому уделяю, и готовлюсь уже заранее. А, что дальше? Дальше можно запланировать по неделям. Или вообще, допустим, запланировать, вот вы в клубе. У вас есть очень-очень много разных материалов. Вы можете запланировать, к примеру, если вы прямо совсем-совсем с нуля учитесь, вы можете запланировать, что в январе вы изучаете курс Бет. Там 30 уроков. То есть, в принципе, каждый день просматриваю урок. На это нужно 10-15 минут. Ну, допустим, запланировать, что. 10 srdakot э, sirtone, посмотреть видео, плюс srdakot ktiva и 10 минут писать. И после того, как вы да, смотрите матери... каждый день вот этот урок, 10 минут. 10 минут же можно найти? Можно. Даже когда совсем не хочется, тоже можно. То есть взяли, 10 минут посмотрели, 10 минут написали. Все, отлично. Также можно как еще сделать? Можно запланировать вот типа, у нас есть, а на клуб. И вы знаете, что в Ём ШЛИШИ у нас с вами встреча Шлиши. И можно написать дату 7 0 1. Дальше Шлиши какой там 14 1. То есть вы можете уже даже конкретные даты тут во всяком случае на ближайший месяц и на следующий уже написать. Может быть, что есть какой-то большой проект, который будет идти на протяжении нескольких месяцев. Ну, что это может быть? Допустим, ну, и по ивриту возьмем. Вот вы решили пройти большой разговорный курс двухмесячный. И он идет два месяца. И, соответственно, тут пишем, да, курс иврит, духочи двухмесячный да? и э, что тут можно запланировать что Шней, биологии да? то есть у вас есть допустим в январе э, можно здесь даже еще более конкретно то есть в неделю которая там с 10 10 тире какой 17 1 и дальше вы пишете, что тут диалог ХАР плюс диалог Штайн. Даже можно это сделать отдельно. Диалог ХАР, диалог Штайн. И по каждому диалогу у вас в итоге, то есть как определить, что я прошла материал или я не прошла материал. По каждому диалогу есть, можно для себя определить зачет, когда я себе ставлю зачет. Этим зачетом может быть, допустим, Ахтова, то есть письменная, ахтовая это диктант. То есть вы сами продиктовали, вы записали, у вас есть вот эта вот бумажка, да, то есть есть лист, на котором вы переписали этот диалог, вот он, результат. И второе это что? Акраа. Акраа это наговаривание вслух. Да, и, соответственно, у вас получается оклота это результат. аклата это запись. То есть вы, у вас результат работы с диалогом это он переписанный, да, диктант. И записанный голосом, оклота, запись. И вот так вот, да, более детально, то есть дальше можно добавить еще одну неделю, какая там, с 17 по, можете меня поправить, если я в датах сейчас не точна, с 17 по 24, да, 24 -го, 1. -го. И у вас тут, может быть, допустим, диалог шалош и диалог агн. И тоже по каждому диалогу, как понять, что цель реализована. Должно быть что-то конкретное, то есть это учеба, это вообще проектная цель. То есть что такое проект? Это когда вы его реализовали, у вас появилось какое-то, что-то новое, что новое в физическом мире. Это может быть, да, заполненная вот таблица с глаголами. Это может быть э, аудио, да, которое вы записали. То есть какие-то материальные вещи, которые ну, можно их потрогать, можно их посчитать, пощупать, Ой, послушать. А и то же самое, то есть по каждому диалогу вы вот такое вот можете себе устроить. А что вы пишете? ага интересно ну вот то есть дальше уже получается что это разрастается дальше что еще тут и в принципе я сейчас не дробила но может быть допустим я могу написать здесь отдельно вот под тему да иврит и туда все это закинуть вот эти вот все проекты как бы штуки которые я закидываю внутрь иврита вот и получается что вот у меня уже тут что-то определилось в январе. Если какие-то мероприятия? Ну, допустим, я не знаю, если кто-то празднует Рождество, то сегодня праздник, да, и я могу вас поздравить, если это актуально. Вот, и также можно было внести эту дату в календарь, если вы хотели бы, хотели организовать какое-то мероприятие. Давайте посмотрим, например, февраля. Допустим, пусть это будет День Святого Валентина, а бы февраль. И дальше как можно, то есть, допустим, хотите поздравить любимого человека с праздником, и можно что-то запланировать. Допустим, если я хочу поздравить мужа, ну как-то как отметить этот вечер с ним особенным образом, то я подумаю о том, а что я хотела бы приготовить. Допустим, заранее могла бы поискать какой-то рецепт, который, ну, опять же, тоже за, как минимум за неделю до этого э, купить то, что мне нужно да, в закупке продуктов, и то есть вот так вот, то есть что я могу здесь написать. Могу написать, что лимцо маткон. маткон. Какой будет результат у этой цели?» Ну, то есть, это маленькая, коротенькая цель, которую конкретный результат который будет найденный рецепт, допустим, страничка в интернете, и эту ссылку я себе записываю сюда. Где-то я посмотрела, полазала по сайтам, нашла то, что мне понравилось, и вот здесь вот я пишу себе, что «Кишу Ла Маткон» — это результат того, что проект сделан. Потом можно будет здесь поставить галочку и закрыть зелененьким. Дальше. После того, как я нашла рецепт подходящий, да, нужно будет что? Ликнот мицрахим. Купить ингредиенты. Мицерахим. Тоже. Значит, что результат этого, этой цели маленькой? Это будут э, продукты в холодильнике. Да? Ха, мицрахим. Вот эти конкретные ингредиенты. Ба, микаре. Вот. Возможно, мне нужно еще что-то купить. Допустим, свечи. А я хочу скатерть красивую, салфетки и свечи. Я, соответственно, тоже пишу здесь, что мне нужно еще купить... Ой, не получилось. Ликнот. Мапа. Скатерть. нерод, Свечи. В. Мапиот. Салфетки и, собственно, вот это у меня то, что подготовлено к празднику, и может быть еще какой-то сюрприз, то есть подумать о том, какой сюрприз я хочу, и для автоа. Вот, то есть я спланировала вот этот вот праздник уже сейчас заранее, ну как, то есть подумала о том вообще, чего я хочу. А потом уже, когда... Эта карта, она чем удобна, что она как бы гибкая. Во-первых, тут можно переносить какие-то вещи, тут же можно отмечать. То есть если я в электронном виде делаю, если я делаю на листках, то я обычно стараюсь это все выгрузить потом ну, вот сюда вот, чтобы у меня было все равно видение всего года, и э, я могла э, ну как бы что-то тут менять, потому что план, он, он не получится вот прямо так, чтобы он был весьализован именно так, как я записал, но он создает некую направленность действий. Если вы знаете, к примеру, что вы решили что в апреле сдавать экзамен ЯЭ, то, соответственно, вот, начинаем уже тут. Вот у меня есть иврит, у меня тут есть проект, допустим, внутри иврита. Ахана Ле я, э, да, Подготовка к этому экзамену. И что я делаю? Я делаю, ну, не знаю, решаю, допустим, один тест в неделю. Лифтор. Тест. Вот. У меня получается, что за месяц я решаю 4 теста, тренируюсь. Вот. М -м -м -м. Важно очень, чтобы когда вы назначили цель, вот, вот ее результат, вот этот вот, да, то есть здесь, допустим, Ахтава, прописан этот диктант диалога, Аклата, запись диалога, был для вас очень понятен, то есть понятно, что это такое запись диалога. Вот она у меня тут в телефоне, когда я поработала с диалогом, вот записала себя вслух, все, запись есть, дело сделано. То есть чтобы очень был конкретный, четкий критерий сделано, не сделано. Или вот здесь, вот, допустим, Муадон. Пришли на занятие, вот это, отслушали его, Кен, в we мы сомним «вы», и отмечаем галочку, что «да, я сегодня была». То есть даже сейчас я вам рассказываю, наверняка новые слова какие-то подхватываете. А, что дальше? Вот здесь тоже, да, кишурный моткон. То есть конкретный результат. Нашла рецепт, и я сохранила ссылку на этот рецепт. И можно еще, допустим, здесь выписать «решимат мицрахим. то есть подготовить заранее список ингредиентов Мицрахим. Тоже, да, какой результат, в тетрадочке выписаны, мне нужно там картошку, морковку, тим тин тин то, что нужно. А, вот. Что еще тут я хотела вам интересного рассказать? Ну, вот как бы вот это то, что я хотела вам показать, как инструмент планирования, чтобы увидеть сразу весь год. И вы видите заранее, что вот здесь каникулы, что вот тут вот э, праздники, что вот здесь дни рождения, вы можете уже заранее об этом подумать, а вот здесь какая-то учебная цель. Также вы каждый месяц можете разместить себе иврит и обозначить, что и в этом месте я хочу, допустим, просмотреть все материалы вот такого-то курса внутри клуба, или я хочу посетить все вот эти вот наши встречи по вторникам, или еще что-то. То есть вы для себя сами решаете, что вы когда хотите сделать. Вот, такие дела.